Нет, ну я же не отстану от вас. Вы досмотрите до конца, и мы выиграем все. По-любому. Железо 2, хочу бронзу 2. Ну, а так быстро. Но... А, так, а. -то. Дело в том, что нужно выиграть, но не просто баловаться. А, наверное, Поэтому сейчас выиграю, все будет четко. Сейчас лайк, подписка. Вот, нарезаете сделать А, обязательно. обязательно. А я лучше колда это у нас вот такая вот да fireball, вот и все. Но они умирают, они быстрые, не экономные, но они мощные. Все. Сейчас все Всем будет все. Точка сбора топлиза летающих Mm -hmm. ну, в принципе уже можно атаковать посмотреть чем он там занят хилочник взять датчик защиты файров ведь он здесь что строит на войска там к примеру слушайте я напуган эти малую точку. Я напуган, на, да? Смотри. А, что? Для чего вы на это? А, а, а. а я понял. Меня вырубили. Слушайте. Слушайте. Не откачать. Может потекать. Смотри. Тем самым мы это все должны ускорять потом, тому, у нас сейчас. Воська самого наслазь. Прикроем здесь. Так, горточки. Здесь, вместе с напарником. придут значит придут он тащить тащит как-то давайте ускорим тут давай. Мы можем это все делаем давай то можно про файров искать у тебя обычный персонаж да я файер, вообще. вообще все выглядит. А, кстати да можно уже запустить летающих сделать его западню для старта это очень важно поэтому давайте прокачка можно было дать еще одного персонажа здесь потому что перебор под персонажем так все собрались кого точно нужно ждать а -а -а атакуйте атакуйте атакуйте уже тут, да, тут раздел сразу атакует на нас атакуйте да, атакуйте надо захватывать давай, давай все дело хоть у нас одно все Знаете войска? Мы должны дать ему второй отпор. Второй отпор. именно, вот именно зайти вот ну, вот сюда хоть. Что это такая точка захваченная еще? Окей, да. О, если мы двойной да. вот, будет очень хорошо. Чу ускорял купить. Все 50-50. ускорял чем 1. Ну да, О -о -о, смотрите. Хорошо мы устраиваем устроили. О oh май чего в чем призвал там? То есть, как он Общем, мы там ничего не, не, не сломали сам идет сюда вот это очень опасно надо даже так устраю, а, так, вот такой сброс все Вот какая-то тактика это дело в том что Халим крутой чувак поэтому я беру моим еще к себе с... почекаю на масле да? торбова напамнить -то, то и так много случаев окарен в принципе можно не атаковать и здесь побывать О, не дракош вот куда у вас дракоши слушайте у нас прикольные персонажи берите халя моих защитника убивает очень хорошо ну что такое уже да. вот здесь как я понимаю мы вот атаку идем защита магалема мы 22 22 как не ну, круто а это значит только плохо что нам будет фарбо на такой на о вау черт, такую тему, ну ха, у нельзя, ну я вам все очень хорошо справляюсь, как это такой наж, слушайте, они тебе не достали, такую тему, давайте все на него, все на него. копайте язык Понял. А, блин, хитрый. хитрый, сделан. Как ему я узнал? Я вообще не узнал про это новая, как помню прямо тут. какой-то небо прошу вас блин на реально не затащил. все чем чувак как если дали бы на набрать то я бы набрал Давайте фар оттуда. Наши точку захватим Супер Строчку. Давайте подрядку собирать всех. Чем больше такой, стен, лучше. Никак дело в том, что не понимаю, что это он такой. На Ардои, кстати, это же так много Ардои. Помните нашу тактику? Ну, давайте переспрашивать. дали бы у меня демон, я бы затащил а то, что у меня слишком много орков все, орков, вроде дима ааа, мимо Они а еще, кстати, накачаны тихонь, они налево могут на право выйти но накачаны песнов берите кстати, вроде них лучше вроде персонажи обычно хочу, чтобы наш соперник хороший нам мог на выдохнуть реально если у нас не было, было бы этого не знаю почему мы сами не додумались ну, может быть давайте замести феррал был кто феррал был кто не интересно посмотри стал старт мы сможем найти наши орки вот, и, вот и эти помогут нам в сбор врагов ну кстати орки очень даже классно станут может нас таких много в принципе можно окей пошли искать его пошли экономику бушить там куда-то бор пошли уничтожать а -а -а, красавчик затащить больше ворков думать круче делать да ладно больше больше вот так вот. Так, окей, войска, атакуйте не знаю или победа где уже опорожим ну, это уже флайеров запускать Можем в конце лета как я так думаю. а, дело в том, что я их прокачал на 3 уровень и поэтому своим флайером не удержать реально да, ну, Ой, Ой, а так падает, падает точно. Нужно башню строить, да? Ну, вообще мне тут разрушать это все дело. Ну и еще одну точку строить, пока зачем А вот. Ну, вот это все дело. сюда все видите эту базу у меня тут еще сильно орда вот тут и ресурсы тратит ну мы пришли я бой давай тащить скоро там уже будет орда это моя так кстати парем еще умерли ну кейт для барбары батач давайте, давайте я уже одну точку еще одну ставлю такую вот секретную. точку ну победа достиг один сторон. как тот ютубер кстати ну, видите демон очень шикарный он не стоит, мне что я еще получил Димон. он опасный нормально 250 200 ну, да. нормально я буду за галемму продал по моему ну или хоть что-нибудь 250 200 нормально бурх потел брима всем удачи всем пока